Ты, Андрей, напишешь, да, когда ты запустишь трансляцию, или что? Все уже? Все, да? Привет, привет, дорогой. Так, сегодня у нас сейчас Гуар, который не кушает уже два, два года, да, Гуар, правильно, да, да. И сегодня хотела бы я с поговорить о, том, о приватной сна. Очень этот вопрос многих интересует, в том числе и меня, потому что тоже на этом пути. Вот, и хотела бы узнать, что ты делаешь. Я вот сейчас в рисовании все убилась а, ну, я сейчас прервалась от работы чтобы пообщаться с вами так-то я работала вот ну, после трансляции буду немножечко еще работать а потом пойду в спортзал как всегда о, это круто скажи, Гора, скажи знаешь о чем у меня многие спрашивают, а что такое депривация сна? Зачем она? Для чего она? Какие ощущения или, может быть, какие-то, что-то происходит с телом? Как у тебя вообще? Почему ты депривируешься? Ты же тоже мало спишь. Да, ну, я, честно говоря, так особо, простите меня, я вообще-то не русская, честно говоря. Вот, и я до, до конца не понимаю, что такое <смех> депривация вообще. Ну, то есть, собираешься по-нормальному. По Но. да, честно говоря, и не хочу даже знать, мне это вообще не интересно, что такое депривация. И я вообще не, не занимаюсь депривацией ни там сна, ни чего-то еще. Понимаешь, когда ты перестаешь есть, все Происходит автоматически. Смотри, там, или там депривация, там, я не знаю, дыхание, чего-то там, я не знаю просто. Вот, когда ты не ешь автоматически и не спишь, и, и дыхание меняется. Короче, много чего меняется. Все получается у меня автоматически. Я я ничего не делаю специально, понимаешь? Mm -hmm. Я не депривирую сон, вот. я со сном не борюсь, знаешь, эм, не заморачиваюсь, да, даже если вот, допустим, проспала там, я не знаю, два часа, не знаю, как это случилось, но проспала. Да блин, мне это надо было, я проспала. Я проспалась, я уже привыкла к таким вещам, Проснулась, там нет, вначале не очень хорошо, может быть там, это, долго могу там, приходить в себя, ну хорошо, пришла в себя, и, и все, и дальше пошла, не заморачиваюсь. Ну это круто, мне кажется, так и должно быть, там. потому что я тоже не понимаю, как это, я работаю депривации тогда, толку от этого никакого не будет. Поэтому я не... очень благодарна Насте за то, что это было где-то, это даже было до того, как я перестала кушать, вернее, я тогда уже шла, я же пять месяцев мучилась, то есть... Я, я принимала решение, я говорила себе, все, это последний раз я ем, я сейчас вот поем это, и это последний раз. И потом я, короче, три недели не ем, потом я опять совлазняюсь на какой-то запах, закидываюсь внутрь что-то, мне опять плохо, неделю прихожу в себя и все такое, и в это время, пока я мучилась туда-сюда, вот, вернее, не то, что мучилась, просто, ну, моей психике, наверное, время нужно было, вот, и где-то, ну, я перестала есть в ноябре, а это было в октябре месяце, когда я узнала, вот, я помню, Настя выложила, эм, как этого профессора звали, я забыла. Короче, который говорит, что, говорит, что вот, люди на самом деле умирают во сне. Вот, во сне человек э, дышит глубоко. Вот, ну, у него вся там, теория опирается на то, что глубоко дышать нехорошо и э, много спать нехорошо. Если... Можешь вообще не спать, это еще лучше. Вот, короче, я когда услышала это, мне это помогло, потому что до этого я по старой привычке, по старым знаниям я себя укладывала, старалась. Я уже на тот момент спала два часа в сутки, больше не могла. Но я себя насильно укладывала. Там. Бывало, там я в 12 лягу, до двух часов мучусь туда-сюда, и я начинаю там и считать и баранов и считать и это и то, короче, убегаешь лишь бы заснуть. Вот. Мне это помогло, что когда я узнал, что вот это, во-первых, вредно, во-вторых, до меня дошло, что, блин, ну почему я себя укладываю как едящий человек? Я же не ем лучше, ну... Я, я еще тогда поняла, что, на самом деле, как в этой пословице говорит, то, что русскому хорошо, немцу смерть. То же самое тут можно применять. То, что едящему хорошо, нам смерть. Не едящим. Вот, так что... Но я с ней не борюсь. Я просто перестала себя укладывать. Я засыпаю, когда хочу. И даже мне все равно, знаешь, если я засну, я не знаю, в спортзале засну под утро, или там, не знаю, ну так особо я никуда не хожу. Иногда бывает там с кем-то болдаю, вот, э, напротив человек сидит, и я вырубаюсь там минут на 5-10, но, но это раньше было, сейчас так особо, не вырубаюсь, не то, что так особо, я при людях давно уже не вырубалась, нет. Может быть, мне раньше не так интересно было с людьми, поэтому я вырубалась при них, а сейчас, сейчас мне интересно с людьми. Даже они какую-то ерунду рассказывают, я все равно слушаю внимательно, вот. То есть я выяснила, что я врубаюсь, когда мне скучно, когда мне не скучно, это, да, блин, заставь, никак, никак не засну. Даже если неделю не спала, если мне интересно вообще, прям люди порой вот рядом, они, знают меня, вот там, ну, допустим, ко мне приезжает, э, локдаун был двоюродная сестра, с дочкой приехала, там все закрыто, ей работы нет, и, и, и школы нет, такое. она где-то неделя была, и она прям думает, ты ведьма, мне так приятно, когда мне называют ведьмой, вот, как-то так. Слушай, ну круто. Ну это здорово, что когда вот он сам по себе отпадает, потому что я тоже не сторонник того, чтобы что-то делать через силу. Потому что если делаешь через силу, то тебя потом все равно вырубит, если ты не видишь, для чего это тебе нужно. И он у тебя получается И... просто отпал. Я не, пробовала, я, я не пробовала, но мне кажется почему-то, что вот насильно абсолютно ничего невозможно. Абсолютно ничего. Насильно себя не заставишь не ездить, ты привязываешь. Знаешь, люди там часто звонят мне, вот, хоть каждый день там смотрят ролик. Есть один ролик, давным-давно выкладывали YouTube, где я называю номер своего телефона и... Все, кто смотрят этот ролик, они или пишут, или звонят. Вот, короче. И вопросы задают. Там, ну, например, я не хочу есть, но я не могу. Я говорю, ну, если ты хочешь... Ну, получается, если ты увидел еду и захотел, это не значит, что ты не хочешь. Не хочешь, когда реально не хочешь. Вот ты смотришь на еду, и тебе все равно. Ты, блин, ну вот я не знаю, я объясняю. Человек, который никогда в жизни, допустим, не курил. Я говорю, ну вот ты смотришь на э, сигареты, кто-то курит. У тебя возникает э, желание взять и покурить? Нет. Вот то же самое, если тебе, ты смотришь на еду, и тебе все равно, ты не хочешь это впихивать в себя, вот, вот это и есть неедение, понимаешь. А когда тебе хочется, ну невозможно, понимаешь, невозможно. Другое дело, когда человек, понимаешь, вот это желание возникает уже после большого багажа знания. Понимаешь, Я заметила, да, раньше, раньше я хотела, допустим, от того, что я много ела, от того, что я зависела от еды, от того, что люди мне столько неприятных вещей говорили из-за того, что я много ем. Вот. Я ненавидела еду, потому что она меня разрушала, я это чувствовала, но у меня не было этих знаний, что, что я могу жить без еды, да, постепенно я приобрела эти знания, и, соответственно, в моих знаний у меня и желания возникают, я это выяснила, да, с недавних пор, что у нас желания возникают, исходя от наших знаний, допустим, ну, к примеру, я не знаю, вот это... Кто-то в школе учился э, на двойке там и все такое. Ну, короче, не то, что он не умный, ум, ум и знание это разные вещи, да? Ну, он хорошо знает, что он не дотянет до президента. У него уже не возникает желания стать президентом, правильно? Вот. У некоторых, наверное, возникает. У некоторых, наверное, возникает. Я не знаю, может, кстати, на самом деле, насчет этого вопроса, я думаю, я про себя говорила, да, что большого мнения, я думаю, что у меня столько знаний, что я дотяну до президента но у меня нет все равно желания стать президентом, потому что у меня вообще нет желания э, вести за собой людей, хотя по нумерологии у меня три восьмерки. Кстати, э, э, так получается, что я родилась пятнадцатого ноль один года, Настя родилась Зелевич тридцать первого ноль года. И когда раскладываешь, у нас один в один нумеролог, по нумерологии одни и те же цифры с Настей. Один в один. Представляешь? Mm -hmm. Вот, допустим, у нас четыре единички, там или чего-то там, чего три двойки и три восьмерки. И что значит три восьмерки? Там говорится по нумерологии, что типа мы как ангелы рождены для того, чтобы за собой вести людей. Там типа, ну, я не знаю, недавно мне один тоже писал, как раз, я не знаю, я даже не спросила, ну так получается, я поняла, что он меня знает из этих роликов. Вот человек, наверное, тоже интересуется такой жизнью, вот, и он мне написал, что Гуарпа, напиши, пожалуйста, дату своего рождения, и он сам начал там про меня там писать, вот, он тоже там сказал, ты, ты как бы рождена в этой жизни, чтобы быть кем-то великим, там, я не знаю, за собой вести людей, вот, короче но на самом деле у меня несмотря ни на что нет такого желания вести за собой людей вернее я знаю что я могу чем-то помочь людям и я считаю что это чем-то это просто служить примером и все Служить примером, как я живу, там, как я веду образ жизни, там, только всего, потому что я считаю, что я считаю, что чего, чего я добилась, или к чему я пришла, вот, всему этому каждый может самостоятельно прийти, несмотря ни на что, сколько бы знаний у меня ни было, я все равно ко всему пришла сама, потому что знание для меня это то, что ты ты уже прошел, то, что ты прочел там в книжках, это не знание, это просто информация, понимаешь? Вот в этих книжках Куча информации, кто-то говорит, там нельзя жить без воды больше трех дней, кто-то нельзя жить больше семи дней, кто-то больше 40 дней. Ну, это просто теория, просто информация. Люди просто от балды сидели и писали. И даже, знаете, даже то, что, допустим, я живу два года, Два с половиной года без воды. Я даже про свой собственный опыт не хочу писать в книжках. и Завтра кто-то э, прочитает. Это, это мой путь. Я не хочу, чтобы кто-нибудь шел по моей пути. Я хочу, чтобы каждый шел по своей пути. Каждый просто в первую очередь старался себя распознать, себя узнать. И когда ты познакомишься с собой и узнаешь себя по-настоящему, тогда ты будешь знать абсолютно все. И без книжек, и без кого-либо. Да, но это же опять же, видишь, такой опыт получается, что. Ты показываешь своим примером, что такое возможно, что люди могут это сделать, что от этого не умирают, посмотрите на меня. И это, наверное, и есть то, о чем говорят, что как бы, ну, это же не в буквальном смысле, что ты пойдешь и людей за собой поведешь. А так люди смотрят, они видят, что тело их к чему-то ведет, и ведет да? вне, вне еды, вне воды, вне сна. А тут они видят, что есть действительно такие люди. Которые действительно это могут делать, значит, они это смогут сделать. Не какие-то же особенные. А если я если мне и предназначено вести только так, по-другому я не хочу вести за собой. Так, да, Мне нравится там служить примером, и начиная от своих детей и заканчивая от посторонних людей. И я всегда руководствовалась тем, что не надо там детей воспитывать словами, только служить примером. Скажи, Гуара, у вас бывает такое? Вот у меня очень часто дети, мы с детьми вместе депривируем сон. Мы ходим куда-то гулять, что-то там рассматриваем, какие-то звезды. А у тебя дети любят это дело? В том, говорят, что дети, дети, дети у меня сейчас, во-первых, они всегда ели. Вот, угу. На малоедине короткое время было, потому, знаете, очень хорошо это влияло на детей, когда ко мне часто приходили люди, ну, которые эм, интересуются не едем, не могу сказать, что не еды приходили там, допустим, да, разные бывали, но люди, которые там мало едят, редко едят, и все, кто ко мне приходили в гости, автоматически со мной э, не ели там и не спали тоже, да? Вот в это время, мне кажется, вот прям, дети видели это все, и э, это хорошо влияло на них. Опять же, мы все служили своим примером, и, и они, вот я помню, у меня старшая дочь даже за день могла только одну грушу съесть и все там как бы не хотелось ей много есть. Вот тогда, да, мы ходили с ней по ночам и в кинотеатр, там на, на великах катались и все такое. Вот, а сейчас такого нету. Они едят, они сейчас на всей ядине. Ну, там, на самом деле, так особо они не стремятся мясо есть, вот, но зато, не знаю, они пристрастились к молочке, это, мне кажется, еще хуже, но... Ну, что делать мне? И это на самом деле раньше они, когда до сыроедения, когда еще три года назад были на всеедении, они, я вообще им не покупала ни йогурты, ни творожки, ничего такого, да. Угу. Сейчас почему-то после сыроедения им, им прям очень хочется. Я, может быть, понимаю, мы, не знаю, там, наедятся всего. Спокойно я к, к этому всему отношусь. Вот. Ну, и еще влияет тот факт, что они эм, они сейчас со мной не живут, они, получается, с, баб, с бабушкой живут. Они в соседней квартире, я к ним за целый день могу там, каждые пять минут ходить, но в основном я тут сижу, работаю по ночам я в спортзале. Да? Uh -huh. вот. И с ними я особо время провожу, так, допустим, ну, перед сном, допустим, с 9 до 11 часов, вот примерно в это время, да. Вот, и получается, так особо я не служу им примером. Им сейчас больше примером служит моя мама, которая для них там готовит, которая, ну, что готовит, то едят, короче. Едят угу. все, и, и, конечно, они спят, девочки ходят в школу, они спят вовремя, чтобы просыпаться рано. А сын, он в садик не ходит, ему 6, он в следующем году только пойдет в школу. Он до 7-8 утра сидит в телефоне, играет и все такое. Но потом под утро он засыпает зато и будет и может спать да там до двух до трех часов дня вот так что иногда бывает вот, до пяти вечера будет спать так что они спят угу. они а спят. Думаю, спят только когда каникулы либо выходные вот мы с ним позволяем себе такое расслабление гуарчик здесь еще вопрос здравствуйте да? Городия, Скажите, пожалуйста как меняется психика во время удаления сна более двух суток спасибо ой это наверное, вопрос не ко мне у меня у меня психика в целом поменялась, даже если я допустим каждые три дня посплю немножечко от этого у меня Психика не, не, не будет деградировать. Как-то так. Ну, уже такая устоявшаяся у тебя получается. У тебя уже... ну, а, да. а ты чувствуешь как-то, ты поспокойнее стала, может быть. Или какие-то, может быть... Ну, то, как то, что я это... спокойная, да, это, это уже последние два года, что я спокойная, потому что до этого я очень все реагировала на все очень бурно, скажем так. Вот. А сейчас меня выводить из себя просто невозможно. А Пароль люди думают, спокойно. что я издеваюсь над ними, когда улыбаюсь и отвечаю спокойно, думаю, что я над ними издеваюсь, но ну нет такого, я не издеваюсь. Просто, ну, ну, не выхожу из себя и все. Более ровное состояние такое, да, получается? Да. Гуара, есть такое, вот, знаешь, вот многие спрашивают, а какие-то мысли читаете или что-то, какие-то сверхспособности открываются? Как ты можешь это прокомментировать? Ой, я на это акцент не делаю. Поверьте, неважно вы на неедении или на всеедении, на, на каком типе питания, это не имеет значения. С человеком все равно это человеческие способности. Если вы на этом акцент делаете, если вы хотите, вы можете на всеедении читать мысли людей. Я не хочу мысли людей читать, на самом деле. Я заметила, что я не могу не включать логику, то есть я просто на чувствах, да. Вот я так чувствую. Нет, у меня всегда работает логика. Я могу дать что-то там предсказать, и кто-то может подумать: "Ой, блин, вот она прям у нее чувство, она почувствовала, да." Нет, у меня эта логика сработала, я просто логическим путем это сказала, ну, к примеру, допустим, я не знаю, вот, эм, эм, есть знакомая, вот, тоже, которая, ну, я с ней вернее, она мне позвонила, меня узнала через ролики, вот, из Америки мы с ней общаемся довольно-таки давно уже, вот, и... Все эти полтора года, что мы знаем друг друга, я постоянно, она э, любила человека 10 лет. Вот. С первых дней я ей сказала, ну, по, по тому, как, что она рассказала про этого человека, их, про их отношения, все такое, на тот момент она уже... Знала этого человека 10 лет, любила, а он за эти 10 лет успел э, жениться на другой, детей двоих, э, рожать и все такое. Вот. Короче, с первых дней я ей говорила, что он не, не ее человек. Но это не потому, что я так чувствовала, да? там, я не знаю, шестое чувство чего-то, там еще логическим путем я к этому пришла. Или за полтора года, я ни разу ей не давала никаких советов, там типа, вот, не, не, держись подальше от него или что За эти полтора года она успела через э, большое время встретиться с ним, и они большое время там не виделись, он жил в другом штате, там все такое, короче. И так случилось, что он приехал за эти полтора года, они встретились, у них возникло чувство, они даже поженились немножечко, успели вместе пожить, и она все это время мне говорила, вот видишь там, ну как бы, я, я его люблю, любовь всей моей жизни, я все-таки через 10 лет дождалась, он пришел ко мне с такой, я все это время молчала, молчала, молчала. И она вот на этой неделе звонит на днях и говорит, что все, реально конец, они развелись окончательно. И самое главное, что она поняла, до этого она все равно говорила, нет, я его люблю и он будет моим. И, и она окончательно говорит, все, я его отпускаю, я больше не хочу его любить. Короче, это я к тому, что я не хочу этими вещами заниматься, там, э, включать какой-то 6, 7, 8. На самом деле э, говорят, что у нас вообще там типа 5 чувств, а 6 это что-то экстрасенсорное чувство, чего-то там еще на самом деле у нас чувств не дофига <смех> очень много и вот это шестое чувство то типа на самом деле то что имеет ввиду там экстрасенсорное чувство вот это способны к этому мы все мне это не интересно я не хочу это развивать мы способны на все абсолютно на все вот я не агитирую что вот люди вот перестаньте есть у вас все включится и вы начнете вот там я не знаю все экстрасенсами станете все будет офигенно да блин хотите ешьте ну, просто мне комфортно не есть понимаете мне я себя комфортно чувствую в этой жизни вот я могу да поспорить что пока вы не попробовали эту жизнь вы точно не знаете что это такое да потому что я была и всеядной и сейчас э, не ем я знаю как я тогда думала что я сейчас думаю да и знаете просто попробуйте могу единственное сказать попробуйте не есть долгое время вот э, там неделя две недели три недели и вы сами все поймете. Все, что я вам скажу, это все мое. Вашим не станет. Это мои знания, мои мысли, мои желания. Вам нужно свое иметь. Вам нужно пережить все свое. Вам нужно самим. Если есть желание, попробуйте. Попробуйте без насилия, не надо вся насиловать там и все такое, вот, прям желать, прям, чуть ли в вморок не упасть, что прям хочется и пить, и есть, и, и спать. Попробуйте потихонечку. Если есть большое желание, от большого желания и возможности подтягиваются. Вот. Если человек говорит нет. Я не могу, человек, значит, не до такой степени хочет, понимаете? Человек сам себя ограничивает. А если человек говорит, я могу, я в любом случае сделаю, у этого человека получится, потому что человек настроился, человек хочет, понимаете, все зависит от нашего желания, от нас, наших мыслей. У меня нет мысли читать то другие, чужие мысли. Не хочу. Угу. То есть это возникает это только по желанию человека? Если он хочет, это Конечно. может быть. Конечно. Вот я сейчас общаюсь с одной э, дамой из э, Англии. Вот для нее очень много значит сны, она акцентирует на, на этом, то есть она делает акцент на сны, да, для кого-то сны очень важны, там они пытаются их разгадать, да, к чему это, и все такое. кстати, я заметила, чем короче у меня сон, тем лучше я помню сны может быть когда я долго сплю тоже вижу но я их не помню когда просыпаюсь а когда я допустим я засну там на пять минут там на 10 минут такие яркие классные сны вижу но все равно на них не обращаю внимание особо вот. потому что мне интересно раньше как-то обращала давно молодости ну, я и сейчас молодая. Есть такая программа в Инстаграме, короче, там, короче, это нажимаешь эффект, да, получить, и короче да. вот, вот смотришь там все такое, и там сверху пишет, сколько тебе лет на самом деле, ну на сколько лет ты выглядишь, короче, я сегодня пробовала. Этот эффект. И мне пишут 11 лет. Я говорю, да ну, блин, ну, не настолько же. Я вообще прям это офигела. Ну, ладно, хорошо, я молодо выгляжу, но не настолько же. Ну, не на 11 лет там. Вот. Короче, это я к тому, что я и сейчас очень молодая, но имеется в виду, когда вот, допустим, мне было, я молодая, но мне на самом деле паспорт 38, скоро 39, вот, а когда мне было, допустим, там, я не знаю, 17-18 лет, я видела сны, вот. а, тоже яркие были, классные сны были, и... И они мне что-то говорили, я на них обращала внимание, я запоминала, я, допустим, увидела определенный сон, и в этот день я, я уже понимала, к чему этот сон там, то есть со мной случится в этот день что-то хорошее или плохое, и ждала. Вот. Вот. А сейчас мне все равно, реально все равно на найти сны, я на это не обращаю внимания. Если захочу, допустим, могу там обратить внимание. Но не, не хочу. Нет желания. Ну, так. Ты, наверное, четко понимаешь, что ты уже контролируешь свою жизнь, свою судьбу. Да, а да, да. Я, я вот за последние два года, это настолько, я и до этого говорю, э, думала, что... Там, там понятие судьба ⁇ это ерунда, что мы все в наших руках, мы делаем свое завтра, сегодняшним днем, как мы живем сегодня, как мы думаем, как мы настроены на завтра, мы этим мы делаем наше завтра. Вот. Сейчас я просто у меня нет никаких сомнений я я так живу уже последние больше даже двух лет вот. мне все равно что сны говорят я знаю чего я хочу и со мной завтра будет то что я хочу сегодня вот. а интуиция у тебя или все через логику Интуиция, ты прислушиваешься к интуиция есть, Нам... У меня интуиция есть, есть, да. Э, то есть развитая. Но я говорю, я так особо на это не, не, не обращаю внимания. И я говорю, эти чувства, э, они у человека нереально много, и любой человек может развивать себе любое чувство любой Человек захочет, вот это же доказано, даже если человек реально очень хочет, может видеть с закрытыми глазами. То есть одно из чувств, там видеть, да? Угу. Ты закрываешь глаза, ничего не видишь, правильно? А кто-то да. развивает это чувство и видеть с закрытыми глазами. Угу. Ну, ну, как вот это mm -hmm. изначально было создано для людей, которые слепые. Я тоже читала об этом. И действительно, человек может видеть не глазами, а он только глазами более, более простую картинку воспринимает. А если он mm -hmm. вид, научается видеть не глазами, то у него уже она такая более начищенная, более яркая. Mm -hmm. Гуара, еще скажи такой вопрос. Вот смотри, ты же, когда, mm -hmm. когда, когда человек начинает петь, пить, когда у него минимальное количество сна, то у него уже и восприятие этого мира, наверное, какое-то другое? Или у тебя такое же осталось? Как ты себя чувствуешь сейчас в этом мире? Восприятие мира. Да, наверное, поменялось. Но опять же, это не только связано с тем, что я поменяла образ жизни еще ну, я просто, да, когда, я не знаю почему-то у меня вот появились какие-то знания насчет того, что вот убеждение, что, ну, на самом деле, как бы, нет, допустим, ни рая, ни ада, я убеждена, что Рай, ад — это все здесь. На самом деле, любой из нас может жить на этой, на этой земле. Допустим, один раз приходить в каком-то теле и прожить здесь же, как в аду. другой раз приходить и прожить жизнь так, что, что почувствует что он в раю все здесь вот так я понимаю этот мир А тебя есть такие может быть желание вернуться туда в прошлую жизнь где у тебя были желания именно поесть, какие-то эмоции от еды. Ты уже сейчас же ты не хочешь есть просто потому, что ты уже эмоции от еды, от еды не получаешь. Уже нет этого желания, нет этого возделения еды. Я говорила в прошлый раз, нет желаний потому что у меня нет хороших эмоций, связанных с едой. Я не помню. Ну, наверное, может быть, поэтому тебе проще было перейти, потому что многие люди, они кстати, самое приятное что-то воспринимают через еду. Может быть, я вот э, этой ночью, ну прошлой, вернее уже ночью всю ночь я работала и разговаривала э, с одной женщиной из Англии и она далеко сейчас от отцовского дома, вот. и она говорила мне то, что когда она думает, она еще э, и ест, но она очень хочет к этому идти, вот. и она идет постепенно, как она чувствует, так и идет к этому вот, и она говорила, что иногда она просто себе представляет, что она давно не была в отцовском доме, не ела еду, готовленной мамой. И она просто иногда представляет, если она перестанет уже вообще есть и поедет домой. И там мама приготовит еду, которая, ну, каждый же человек обожает еду своей мамы, правильно? Ну, большинство, я думаю, да. Есть, конечно, исключения. Да, ну, да. Вот я в этот момент, во-первых, все это на себе начала применять, что на самом деле мама у меня живет со мной. Я ее вижу каждый день. Она сейчас готовит для моих детей. То, что она готовит, я не знаю, может быть, раньше реально мне это вкусно казалось, но я когда тут работаю, я же говорю, у меня две соседние квартиры, и у, у меня общая дверь, и от квартир двери всегда на распашку открыты. Вот, и порой я работаю и чуть запах то мама что-то готовит под вечер ужин готовит меня начинает тошнить от этого запаха такого, и все такое короче во первых я я не вспоминаю мамину еду как что-то вкусное и мне не хочется этого во-вторых не знаю может быть многие люди связь с мамой, связь с родителями Ими вспоминают вот это вот застолье, ужин, я не знаю, вкусная еда, вот это напоминает вот этом связь с родителями. Еда не напоминает мне эту связь. Мне больше хочется, чтобы просто меня мама обняла, там погладила по голове, мне, мне этого хочется, у меня мысли не возникают мам, про мамину еду и что если бы я ела, мне бы стало хорошо, нет, мне бы стало очень плохо, потому что так как я так как я давно уже борюсь ну, там, с 16 лет я боролась с лишним весом. я Уже давно у меня сложилось мнение, что мамина еда э, очень вредная, нехорошая, там очень много жира, там много... Она еще соленую готовила еду. И я, когда маленькая была, мне, может, нравилось, но уже э, там... Э, чуть попозже, мне не нравилось это уже, я больше старалась сама готовить, да мне даже моя еда, не... ну, вот я же готовлю для людей, для детей, там, для гостей, когда-то я любила да, еду, которую я готовлю, многие говорят, что я вкусно готовлю, вот. Почти вся Москва говорит, что я просто нереально вкусные тортики делаю. Но мне им даже своей еды не хочется. Мне уже она не кажется вкусной. Я, может быть, потеряла чувство вкуса по отношению к еде. Не хочу. А какие-то у тебя появились новые речи? Может быть, какие-то... Что-то новое в тебе открылось такое, что раньше вот не замечала ты это, а сейчас из-за того, что свободного времени много, из-за того, что какие-то там люди сменили. Да. да, я поняла. У меня увлечений всегда были э, много, даже когда я на все Но у меня, на когда я на еде была, у меня это только были как мысли, там, вот у меня возникали блин мне очень хотелось мне с утра там допустим просыпаться пойти туда это делать то-то делать все это делать короче вот но я когда просыпалась начинала есть все летучилось никуда и уже не хочется, ничего не делаешь и вот эти мысли они могут у тебя быть там Днями, месяцами, годами, и ты можешь их не осуществлять. А сейчас я их просто вот, вот задумала, взяла и сделала. Ничего не мешает, ничего не отвлекает, ни еда, ничего абсолютно, не лень все это делать. А когда ты на еде, ты очень чего-то хочешь, там, но тебе лень, не проходит года а ты все просто хочешь и ничего не делаешь вот допустим ты сейчас сидишь и рисуешь да а у меня работа моя работа мне предоставляет такую возможность я вот все что хочу я могу осуществлять в своей работе вот я сегодня на работе уже понарисовала понимаешь так как у меня слава богу, достаточно много заказов, иногда бывает там, мой бывший муж, он же мне как помощник, да, он печет, mm -hmm. допустим, я начиню, я даже не знаю, вот я начинила, я завтра выровню. Это как этот торт выглядеть будет, да, раньше я там, там, месяцами готовилась, как это делать, а вот думала, допустим, как я это буду делать, да, вот, допустим, еще два года назад я требовала, чтобы за неделю он мне напечатал на бумажках, выложил там на стенке я вот смотрела там постоянно думала как мне это делать как мне то-то делать допустим ну, тортик который я уже сделала я и это мой тортик я просто ее буду поставить на одно, а если мне присылают тортик не мой чужой там что-то новое я такую эту технику еще ни разу не делаю а я просто смотрю на картинку, да, и я этому нигде не училась, и у меня должно воображение работать, как мне это делать, допустим, да, ну, пример, мне, у меня сегодня тортик был, тортик мне прислали, этот тортик мастичный, то есть там сахарная мастика сверху, там, да, как тесто вот накрыто и на ней нарисовано, да, а я у -у -у. буду делать велюр, я буду... Короче, красить краскопультом шоколад, смесь шоколада с какао-маслом, да. И там она получается уже не гладкая поверхность, а такая шершавая, да. Вот, так и называется эта техника велюр, да. Вот, и, короче, должны были 10 часов вечера забирать. Сегодня. Вот. Пару часов, наверное, три часа назад должны были забирать. Я вот делаю-делаю уже девять часов. Вот. А примерно в это время с... мне звонит любимый. И мы общаемся до одиннадцати часов с ним, короче. Вот. И в 9.25 мне звонит любимый а я еще не вилюрила у меня тортик стоит просто в морозильнике отдельно я еще там два яруса я друг на друга не поставила еще вот мне надо еще вилюрить и нарисовать на этом вилюре да mm -hmm. обычно ходит такой мне час осталось вот, до сдачи тортика, а у меня там куча еще всего не сделано, и он даже не знает, он еще очень сильно напрягается. Я-то не напрягаюсь, я знаю, что я хоть за секунду там что-нибудь придумаю, сделаю. Я не напрягаюсь вообще, я спокойно. Вот, прям как короче, 9.25 мне звонит любимым. Вот, я ему даже не говорю. Я говорю, что там э, перезвоните через полчаса, что-то там еще, да. Я сижу спокойно, где-то пять минут с ним говорю, даже не в начале, говорю, понимаешь, я еще на полчаса занята, через полчаса звонить, я с ним говорю, а потом говорю, ты не против, если я еще полчаса поработаю, потом мы с тобой пообщаемся, так спокойно, да. Он говорит, да, короче, конечно, говорит сколько угодно, можешь, take your time. Короче, займись своими делами, сколько нужно. Вот. И, короче, я за 35 минут успела велюрить, ну, поставить друг на друга, это... Обычно, короче, я за 35 минут сделала работу, которую я обычно сделала бы за 2-3 часа. И еще вот прям, наверное, может быть, там думала бы, как мне нарисовать на велюре э, эти деревья. Вот. А тут у меня, блин, хоп, мне надо срочно, и у меня идея появилась за секунду, короче. Я беру, вот. Я Тортик я уже повелюрила, поставила на стол и, на стол, и э, помощнику говорю, ты мне говорю, готов уже фотозону, что я сейчас уже прям сфотографирую, а он-то думает, я еще как-то должна придумать, как эти деревья на этом велюре делать, а я беру вот прям эту технику придумала на ходу, Нарисовала за три минуты три деревья <смех> на тортике. Он просто вот прям, он, понимаешь, он, как сказать, но он, я не хочу как-то некрасиво сказать, но, но честно могу, нужно при, как бы честно признаваться, просто некрасиво будет по отношению к его жене, но... Он все еще любит меня, понимаешь? И угу. очень сильно ревнует, что в моей жизни появился мужчина, что он скоро приедет ко мне, что то там еще там. Да? Но в этот момент он смотрит на меня с таким восхищением, с таким восхищением и не хочет признаваться. вот, Потому что он постоянно хочет мне, он внутри сидит, постоянно хочет сказать, что вот, прям, ну, вот, вот еще чуть-чуть, и я сдамся, я вернусь к еде. Он мне часто даже говорит, что прям, я мечтаю, когда же тагуар вернется, которая любила это, любила то-то, там, все такое. Короче, он мечтает, чтобы я ну, вот, ну, начала есть. Почему он этого делает, я не знаю, вот, но порой он просто вот стоит и думаю, блин, я уже устала ему повторять одно и то же, да, и повторять, что это результат того, что я не ем, он не хочет признаваться, даже по отношению детей, что два года они сыроедили, они ни разу не болели, что сейчас они едят все, и они могут, да, у них может быть и температура, и покашлять, и все такое, такое может быть возникнуть, да, он просто молчит, не хочет, ну ни в какую, просто я его знаю настолько хорошо, человек такой, вот это можно только увидеть в его глазах, словами он не скажет никогда, поэтому я вот прям <смех> краем глаза смотрела на его глаза и понимала, как он восхищается тем, что я сделала, Короче, это я к тому, что э, желание, ну, как ты оформила вопрос, я уже забыла. А -то, -то новые, да. ну, новые, вот, я я И, это не... новое каждый день, даже вот, просто это у меня получается, я говорю, я ничего специально не делаю, у меня просто это все автоматически получается, я специально не, не депривирую сон, не депривирую там, дыхание, не депривирую чего-то еще, я специально там... Не сижу и думаю, вот бы мне заняться там, я не знаю, языками. У меня это получилось автоматически, понимаешь? У меня бывший муж же египтянин, я знала египетский диалект арабского. Сейчас я учусь усиленным э, иракским диалект арабского, это совсем разные языки, понимаешь вообще, прям как будто я заново учу арабский, совсем по-другому, я сегодня даже заметила, что я уже с бывшим мужем говорю на иракском диалекте, я у него уже там что-то прошу, уже говорю это уже с новым диалектом, короче. Вот прям не надо даже ничего сидеть, сами думать. Автоматически все получается. Я же говорила, тут, тут не надо заморачиваться, сидеть, думать, там, придумывать, там, настраиваться на это. Все автоматически жизнь прям бьется ключом. Ты прям живешь, прям кайфуешь, получаешь удовольствие от каждого момента у тебя. Вот я не знаю. А, да. Я же говорю, я все реализую в своих тортиках. Я кайфую, кто-то там пишет мне в Директе недавно новый человек тоже меня знает, как не еда. И знает еще мой инстаграм пишет. У меня в голове не вкладывается, как может, человек, вот, убежден, там, что мы можем жить без еды и делать такие тортики, и все такое. Я говорю, а какое я имею право допустим, не делая тортики, людям говорить, типа, не ешьте от того, что я не сделаю эти тортики, люди не перестанут их есть, кто-то другой сделает. Вот. А так я получаю огромное удовольствие, что э, люди, я к своим тортикам в первую очередь отношусь. Я очень вкусно делаю, конечно, тортики, но я к ним... Отношусь не как к еде, а как к искусству. Кстати, сегодня мне Любин тоже сказал, я вчера делала тортик, где там ну там всякие фишки, там мужской тортик, там сигара с пепельницей и еще там стаканчик для коньяка или для бренди, короче, стаканчик, который я сделала из изомальта. Изомальт это, короче... Особенный э, тип сахара, такое придумали, что обыкновенный сахар делали еще вреднее, и килограмм стал тысячу рублей стоить, представляете? Вот, короче. Из этого делаем карамельные такие э, всякие, карамельную декорацию. И вот из этого, из Амальта я сделала, залила формочку, сделала э, стаканчик для бренди. И туда еще налила э, чай, и получилось как будто это стакан с коньяком или с бренди, там неважно Вот. И он спрашивает, это настоящий стакан был или съедобный? Я говорю, это съедобный, это карамельный, там можно ее есть, да? Вот. Я это тоже смотрел, смотрел и думаю, блин, ну ты не тортики делаешь, ты какие-то там произведения искусства делаешь. Ну так вот, я к ним отношусь как к искусству. Я вот, понимаешь, позавчера или три дня назад в Инстаграме смотрю, просто я подписан на многих иностранных э, кондитеров. Смотрю там, иногда, если мне какой-то тортик нравится очень, я думаю, вот когда-нибудь повторю этот тортик, когда мне, допустим, клиент будет говорить, какому случаю, да, и будет доверять мне, им, допустим, я могу реализовать эту идею в этом тортике. Вот. Ну, так вот, я на днях увидела тортик такой детский, и там три фигурки лец. А, жираф а третьего, не помню, по-моему, короче, И так красиво слеплены были эти э, зверя. Вот прям я тоже лепила и того, и другого, и третьего, и красиво лепила. Но вот, вот именно этот вариант мне очень понравился. И я даже сделала скрин, подумала: когда-нибудь воспользуюсь этим случаем. И позавчера, нет, вчера э, постоянный клиент делает заказ для внука на 6 месяцев и присылает несколько вариантов тортика, идея одна и та же, там, типа джунгли и львеночек. И блин, я думаю, вот, вот просто прям за день до этого я делаю скрин этого тортика, у меня возможность слепить этого. Эм, льва льва львенка то есть я завтра вечером буду лепить тортик не сдавать после завтра с утра буду лепить этого ребенка вот автоматически я говорю я, я ненужное не, не что-то специально придумать, идеи там страдать какой-то ерундой все получается Понимаешь? такие мелочи увидела этого львенка, да, съедобного, захотелось мне тоже повторять. У меня появилась эта возможность, и я буду повторять завтра, буду любить этого львенка. Вот. Короче, я что-то много болтаю. Классно, классно, чтобы не было такого, что у нас нет, ну как учительницы. А вот это этот вопрос нужно вот так отметить. Да, да, вот, вот это точно не люблю. Ко мне вот приходят, у меня учениц, учениц много очень бывает, вот, приходят обучаться, и тоже они там приходят сначала вот с тетрадкой, ручкой, и все такое, короче, я начинаю там болтать, болтать, болтать, там рассказывать, показывать, они а ничего не записывают, я максимум говорю, ну, рецепты я вам четко там, допустим, пришлю, у меня все в телефоне есть, я просто вам пришлю, не надо ничем мучиться писать, вот вы просто старайтесь это запоминать. Ну, я очень надеюсь, я, я всегда так запоминала, я если что-нибудь не тысячу раз скажут, мне все равно, а один раз увижу, все запомню шикарно, великолепно. Так что, как бы, просто смотрите, запоминайте, и самое главное, еще у меня принцип такой, я учу так, что вот я сделала, вы увидели, давайте теперь вы повторяйте, я смотрю и исправляю ваши ошибки. Все, и просто, конечно, просто теорию рассказывать людям это ерунда, показывать тоже это не до конца правильно, а вот и рассказывать, и показывать, и еще и дать, пробовать самим это делать, контролировать этот процесс и уже давать советы. Вот это и есть настоящее обучение. А еще я всегда всем своим ученицам повторяю, что на самом деле все, что я знаю, им даю, всему этому они могут самостоятельно прийти. Просто, допустим, у меня есть детилетний опыт, по там допустим, сделала первый тортик шоколадными шариками. Я не знала, как правильно их закреплять на тортик. Тортик был очень дорогой и на очень важное мероприятие. Там только на последний ярус я э, покрыла сусальным золотом. Э, сусальное золото, короче, это э, реально бумажки из настоящего золота которым покрываешь тортик и там на 10 э, листков 10 листа э, размером 10 на 10 сантиметров я дала три с тысячи рублей это, это только верхний ярус креста себе, и полный верхний ярус я покрыла этим социальным золотом там куча всего вложено было в этот тортик, и, и, и короче, я из-за того, что у меня не было опыта, не знала, как правильно закрепить эти шоколадные шарики на тортик, они по дороге, все шарики свалились, конечно, наш курьер, который доставлял на месте, как-то закрепил, торт, вид, конечно, потерял, и праздник был прочее, и все такое. Короче, я к тому, что я все это проходила поэтапно, и потом я поняла, как эти шарики закрепить, чтобы они намертво были закреплены, и чтобы тортик не испортился. И я просто им это все передаю, допустим, за пять дней. То, к чему я пришла за 9 лет. Я ему говорю, вы можете прекрасно сами все это пробовать, пробовать. И, может быть, вы найдете там решение какого-то там вопроса лучше меня. Так что вы пройдете свой путь. Тоже 9 лет пройдете. Может быть, меньше пройдете. Кто знает. Вот. Ну, с учителем, наверное, поменьше пройдут. Забы ну, да. Времени. Ну, с, как бы, когда я учу, уже, конечно, автоматически у них через пять дней они знают, как быть, как делать. Вот. И, и уже им нужно там просто всего лишь руку набить. так вот, как делать это правильно, они знают. А, а я всему приходила так вот. И, и руку набивала заодно, и э, ошиб, над своими ошибками э, училась. И еще я постоянно вот, э, искала, э, где купать все это э, э, ну, инвентарь, допустим. да Я в основном... Все время смотрела на зарубежные тортики, о а потому, что они реально аккуратно сделаны и все такое вот. И много инструментов я здесь на месте не могла найти, я искала. Вот. А, а сейчас я просто им говорю, что где брать и все. Прикольно. С тобой Мы с тобой уже болтаем больше часа, да? Посмотрю, есть у нас еще вопросы или нет, uh -huh. потому что мы так, мы-то, конечно, можем всю ночь проболтать. Да, мы можем днями. <laughs> я лично могу <laughs> болтать сколько угодно, болтушка я. Ну, мы с тобой тогда, значит, увидимся еще на следующей недельке. Если у кого-то будут вопросы, ребят, задавайте, пишите вопросы под видео, под видео либо на моем канале, либо на старе, где вам удобно, там и пишите, мы с удовольствием ответим. Поболтаем также в такой же вечерней, ночной, теплой обстановке. Гуарчик, я тебя благодарю, спасибо, что ты вышла поболтать с нами, со мной. И очень mm. приятно, когда так, без всяких, там вот это, вот, а вот это. А можно помедленнее, я записываю. Все, пишу, благодарю. Ты, наверное, тоже видишь. Да, да, вижу. Всегда, пожалуйста. Люблю вас всех. Все, спасибо тебе огромное. Обнимаю. Пока-пока. Выйти, да, или меня выкинут?